Привет! Вот на моей вышивке Sailor Moon появились первые очертания. Полностью она выглядит вот так. Косичка тут идет, идет до конца примерно. Кановый. Вышивал я это дней 10, наверное, если взять все вместе. Все дни, когда я к ней приступала. Лица я пока решила не вышивать, так как там очень такие контурные очертания, глаз, носа и губ. Поэтому я вышью их уже после завершения вышивки полукрестом, вышью просто гладью. Мне кажется, так будет более правильно. Вот. А работаю я в программе Stitch Art Easy. Вот она вот так выглядит, эта вышивка можно показать полные цвета, как она будет смотреться. Вот, довольно ярко. Мне просто самой удобнее пользоваться полтонами. Вот тут в уголочке видно полностью картину, которая получится. Я ее сейчас уменьшу и покажу, какие у меня планы на будущее, до следующего показа, что я буду делать. Скорее всего, я буду вышивать вот эту вот форму так седом темно-синим и черным цветом. Может быть, это у меня займет еще дней, 10 примерно, но это будет довольно большой участок, и вышивка сразу продвинется намного вперед. Но также я планирую вышить вот украшение платья бани. Вот. И, наверное, на этом пока остановлюсь. Так как это, ну, не знаю, тоже достаточно. Вообще, у меня, кстати, появилась такая идея вышивать это все, например, серия выходит сейчас раз в две недели. И также раз в две недели снимать видео о том, сколько у меня получилось вышивки. Не уверена точно, но кажется, вот последняя серия из вышедших, вышла как раз в эту субботу. вот. А сейчас воскресенье, я снимаю это видео. Так что, возможно, это даже и реально. Посмотрим, конечно, но это будет даже интереснее, чем вышивать и снимать просто так. Вот. Вышивать с работы очень легко. Программа вот эта стиль артези ну, хорошо разрабатывает схемы. Не знаю, для всех ли картинок она так хорошо разрабатывает. Но, по крайней мере, вот это вот ну, довольно простое изображение аниме. Очень удобная схема получилась. Нитки менять надо редко. Например, можно вышить вот полностью тут волосы. Состоят из раз, два и три цвета. Ну, и, наверное, тут еще будет заполнение каким-то четвертым цветом. Вот, не знаю. В общем, я очень довольна и как-то вот приятно, оно так работает. И, кстати, конва с разметкой радует меня. Как-то действительно намного удобнее просто смотреть по вот номерам. Тут видно, где я карандашками их подписывала. Не знаю, быстрее так все находится как-то. Ну, все, кто работает с канвой с разметкой, наверное, это и так уже оценили. Для меня это просто в новинку. Вот. Не знаю, что еще бы такого рассказать про нее. Все, наверное. Как вышью еще больше, покажу.